Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой интересный узор ракушки. Хочу обратить ваше внимание, что каждая ракушка вяжется отдельно, а не по рядам. Поэтому получается такой необычный рельефный узор из столбиков без накида. С обратной стороны узор выглядит вот так. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 19 плюс 1 петля. Цепочка готова. Первый ряд. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем одну воздушную петлю подъема. В ту, которую держим, вяжем столбик без накида. Теперь 2 воздушных. В цепочке 2 пропускаем. В третью соединительная петля. Две воздушных. В цепочке две пропускаем. В третью соединительная. Одна воздушная. Одну пропускаем. Во вторую соединительная. Две воздушных, в цепочке две пропускаем, в третью соединительная петля, одна воздушная, одну пропускаем, во вторую соединительная, две воздушных, в цепочке две пропускаем, в третью соединительная. И еще раз 2 воздушных в цепочке 2 пропускаем в третью соединительное. Вот это рапорт необходимый для узора. Проще всего запомнить по формуле 22, 1, 2, 1, 2, 2. И точно такие фрагменты мы повторяем до конца ряда. 2 воздушных. Соединительная две воздушных Соединительная одна воздушная Соединительная две воздушных Соединительная одна воздушная Соединительная. 2 воздушных, соединительная, 2 воздушных, соединительная. В цепочке всегда пропускаем столько же петель, сколько вяжем в первом ряду. В конце ряда я связала 1, 2, 1 и довязываю дважды по 2 петли. То есть заканчивается ряд так же, как и начинался. Последние две воздушных. Привязываем не соединительной, а столбиком без накида. Первый ряд готов. Разворачиваем вязание. Приступаем ко второму. Набираем 2 воздушных петли подъема. Под первую арочку из двух воздушных вяжем столбик без накида. Это мы закрепили начало веера. Теперь набираем 7 воздушных. Отступаем 2 воздушных и 1 воздушную. А под следующую арочку из двух петель свяжем соединительную петлю. Эта арочка расположена между одинарными петельками. Зафиксировали цепочку. Сейчас покажу схему веера крупней разворачиваем вязание, набираем 3 воздушных петли. Отсчитываем четвертую петельку из 7 и в нее вяжем столбик без накида В пятую столбик без накида В шестую столбик без накида, в седьмую столбик без накида. Мы связали 3 воздушных и 4 столбика без накида. Набираем 2 воздушных петли подъема. Разворачиваем вязание. Теперь всю ракушку будем вязать за задние стенки петель предыдущего ряда. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Строго над предыдущими. Три воздушных. Цепляемся соединительной петлей к основанию. Разворачиваемся. Три воздушных. Четыре столбика за задней стенки петель. Раз, два, три, четыре. У нас уже формируется рельефный рисунок. Две воздушных петли подъема. Разворачиваем. Четыре столбика без накида за задние стенки. Три воздушных. цепляемся соединительной петелькой в кольцо разворачиваем три воздушных 4 столбика без накида Две воздушных петли подъема разворачиваем. Четыре столбика без накида. Три воздушных. Цепляемся в основание. Таких рядов всего нужно провязать 15 штук. Итак, я закончила веер. Проверяем. Обратите внимание, крючок должен быть сверху. От колечка отступаем одну петлю, как и здесь. Две петли, а в следующие две петли будем фиксировать веер. Разворачиваем вязание. Еще раз. 1, 2, под следующие две вяжем столбик без накида. Так мы зафиксировали второй край ракушки. Края симметричны по отношению к центру теперь свяжем переход: одна воздушная. и в следующую арочку из двух петель вяжем столбик без накида Отсюда будем вязать второй веер. 7 воздушных петель, Пропускаем две, одну, а под следующие две вяжем соединительную. Это центр второго веера. Разворачиваемся. Три воздушных. Отсчитываем четвертую петельку и вяжем 4 столбика без накида. Это первый ряд второго веера. 2 воздушных петли, разворачиваем, вяжем 4 столбика без накида за задние стенки. Три воздушных, соединительная в центр, три воздушных, разворачиваем. Четыре столбика за задние стенки. Таких рядов нужно связать 15 штук по аналогии с первой ракушкой. Вторая ракушка связана. Крючок сверху. Разворачиваем вязание. Пропускаем одну, две, а в следующие две столбик без накида. Одна воздушная и в следующие две столбик без накида. Это переход между элементами. Такие ракушки вяжем до конца ряда. Когда связан последний веер в ряду, пропускаем одну петельку, две петельки и под крайние две вяжем столбик без накида. И еще один столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Второй ряд готов. Приступаем к третьему. Разворачиваем вязание. Набираем 5 воздушных петель подъема. И в первый столбик без накида вяжем столбик с двумя накидами. То есть туда же, откуда выходят воздушные. Одна воздушная. Теперь будем обвязывать ракушку. У нас есть выпуклые и западающие ряды. Пропускаем 3 ряда. Между третьим и четвертым вяжем соединительную петлю. Две воздушных. Пропускаем два ряда, соединительная. Две воздушных. Два ряда пропускаем, соединительная. Две воздушных. 2 пропускаем соединительная. И еще 2 воздушных. 2 пропускаем соединительная. Таким образом, над ракушкой мы связали 4 арочки по 2 петли. Поскольку у нас нечетное количество рядов в ракушке, то в конце у нас остаются невостребованы 4 ряда. А вначале мы пропускали 3 ряда. Вяжем переход. 1 воздушная. Делаем 2 накида. Вот здесь мы вязали столбик, воздушный столбик. Теперь под эту воздушную свяжем столбик с 2 накидами. Одна воздушная и еще один столбик с двумя накидами сюда же. Одна воздушная. Между всеми ракушками будет такая галочка. И теперь приступаем к обвязыванию следующей ракушки. Отступаем три ряда. Между третьим и четвертым соединительная. Две воздушных. Два ряда пропускаем. Соединительное. Две воздушных. Два ряда пропускаем. Соединительное. Две воздушных. Два ряда пропускаем. Соединительное. Две воздушных. Два ряда пропускаем. Соединительное. Осталось четыре ряда. Переход. Воздушная. Столбик с двумя накидами под воздушную предыдущего ряда. Воздушная. Столбик с двумя накидами сюда же. Воздушная. И обвязываем следующий веер. В конце ряда, когда обвязан последний веер, набираем одну воздушную. Вяжем столбик с двумя накидами под две воздушных петли подъема в начале ряда. И еще один столбик с двумя накидами сюда же. Третий ряд готов. Приступаем к четвертому. Если вы вяжете одним цветом, то ничего делать не нужно. А я для наглядности сменю нить. Распускаю последнюю петельку и ввожу ниточку другого цвета. В четвертом ряду рисунок смещается в шахматном порядке. Набираем 7 воздушных петель, так же, как мы делали вот здесь, и еще 2 петли в узор. Всего 9 штук. Разворачиваем вязание. Отсчитываем до седьмой петли и в нее вяжем столбик без накида, затем в шестую столбик без накида, в пятую, в четвертую. Остались три воздушных. Набираем еще три воздушных. И привязываем их соединительной петлей между двумя столбиками предыдущего ряда. 3 воздушных. Разворачиваем. 4 столбика без накида за задние стенки петель предыдущего ряда. 2 воздушных петли подъема разворачиваем 4 столбика без накида за задние стенки 3 воздушных цепляемся соединительной между столбиками Три воздушных. 4 столбика без накида за задние стенки. Мы вяжем ракушку только не из пятнадцати рядов, а из восьми. Как бы половину от обычной. Итак, я связала половинку ракушки. В предыдущем ряду, обвязывая ракушку, мы связали 4 арочки по 2 воздушных. Фиксируем нашу половинку ракушки ко второй арочке столбиком без накида. Одна воздушная. Столбик без накида в третью арочку. Это переход между элементами в этом ряду. Дальше вязание идентично обычной ракушке. Мы набираем цепочку из 7 воздушных. И привязываем ее соединительной петлей вот сюда, в галочку перехода. Три воздушных. Отсчитываем 4 петли и вяжем в них 4 столбика без накида. 2 воздушных петли подъема, 4 столбика без накида за задние стенки. 3 воздушных, соединительная в галочку. Итак, вязание повторяется до 15 рядов. Когда ракушка полностью готова, крючок выходит сверху. Разворачиваем вязание. Крепим нашу ракушку ко второй арочке столбиком без накида. Одна воздушная, столбик без накида под третью арочку. Когда последняя полная ракушка ряда связана, довязываем половинку. Переход у меня уже готов. Набираем 7 воздушных петель. Крепим их соединительной петлей вот сюда, между столбиком и воздушными. 3 воздушных в обратную сторону. И 4 столбика без накида. Две воздушных петли подъема. Четыре столбика без накида за задние стенки. Три воздушных. Цепляемся соединительной петлей. В данном случае нужно связать 9 рядов. Крайняя половинка ракушки готова. Крючок сверху. Приступаем к пятому ряду. Одна воздушная петля подъема. Столбик без накида между первым и вторыми рядами. Две воздушных. Два ряда пропускаем, соединительное. Две воздушных. Два пропускаем, соединительное. Непровязанными остаются 4 ряда. Над половинкой ракушки мы вяжем 2 арочки. Теперь переход воздушная. Столбик с двумя накидами вот сюда, под воздушную. Воздушная. Столбик с двумя накидами сюда же. Воздушная. Получилась такая же галочка, как здесь. Отступаем 3 ряда. Между третьим и четвертым соединительная. И обвязываем веер по обычной схеме четырьмя арочками. В конце ряда, когда связана последняя галочка перехода, пропускаем 3 ряда, вяжем соединительную, 2 воздушных, два ряда пропускаем, соединительная, 2 воздушных и столбик без накида по две петли подъема предыдущего ряда. Это раппорт узора по вертикали, со второго по пятый ряд. Теперь повторяется второй ряд. Я распущу последнюю петельку, чтобы сменить ниточку. Делаю это без разрывов, потому что вяжу образец. Покажу начало ряда. Две воздушных петли подъема. Столбик без накида под первую арочку. И начинаем вязать обычную ракушку. 7 воздушных. Закрепляем в галочке соединительной петлей. На этом основании вяжется новая ракушка из 15 рядов. Последнюю ракушку ряда закрепляем под вторую арочку столбиком без накида. И еще один столбик без накида над столбиком без накида.